Да я его вообще ни разу не видел в ренже. Забей. В миликах ставишь? Я смотри, я ставлю 1 и 3. Ну и 5, соответственно. То есть там в Мелике меня видят, вроде почти все в меня стакают. Ты тогда, то есть... А, все? А, на платформе? Не надо на платформе, лучше сюда. Здесь это больше руинит нас. Прям вот рядом синей метки, можно его воткнуть 5. на торнадо и все. В миликах Это второй пул уже такой. Зачем так делать? Стой, Stay away from lines. Курин, отойди, дай мне затяну. Бей торнадо. Стay away from lines. О, да супер мало. Откидывание. Приготовились. Откидывает Давайте, готовимся сразу инста в трусы одну занести Спред, спред, спред Дальше Что он, экс, потом злобность Ты где? Жди Давай Жди Давай Транада байт, байт за моба Транада байт за моба Супер. Сейчас два в ром. Это сначала Курин Курин Курин. Пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Павел пре в зеленую. Павел пре в зеленую. Спрайт. Кого не прокнул, уже ближе Stay к мабу. Маба пуш. Моя группа готовится уходить. мабу, к мабу, к мабу. Пушим, пушим, пушим, пушим. Чек хп спирит про, чек хп. Сайт никому опять пиай не дал. Кому тут должен быть пять. Откидывание. Добавил. Добавь фиолетовую в два красную сейчас. Сначала в красную. Чек ХП, чек ХП, и торнадо. Нет, нет, нет, злобность не сюда. Вром, в, в ромб, злобность, в ромб. в ромб. Спред, спред, спред. Потом в крест. Долбите, вода. Миктра Next. А Скоро откидывание Группа подошла, первая группа подошла Х э Ты идешь, злобность, ты идешь back back. Брасывание, Фред, в крест Крест 4 Давайте, давайте, давайте Винайте. Курин, курина продержать У него нет своего, в курина продержать Шоу, next. Шоу next. Сейчас байтим торнадо. Теперь. Три. Три в звезду. Последнюю в крест. Никто в крест не заносит. Пурина БР. Никто в крест не заносит. Все в звезду несут. Все. Стоп. Стоп. стоп. Хиллсайд. Зайдешь в крест. Зайдешь в крест. Заходи. Стоп, стоп, лички, камни, не знаю, жить. Остальное в звезду относим. Давай, Миктора. Давай давай давай давай давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Моя группа подошла к могу. Подошла к мобу. Все в моб... мобу Могу больше. Coming. Подошла к мобу моя группа. Носим. Смектран не забудь, Хиллсайд не забудь. Мы Отлетаем, чек хп. Пред. И носим звезду по одной. По одной. одной всем можно. Будем рожать из звезды? Нет, пока. Спирит, okay. если можешь, скинь сам. Нет. Stay away from lions. Knock soon. Милики, почистите. Отбрасывание, отбрасывание еще, отбрасывание. еще две можно. Почек, почек. Еще одну стоп. можно. Не три, не три. Нет, стой, стой. стой. стой. и стоп, стоп, стоп. И циклон, лички, все, что осталось. Жить. Просто сопротивляемся. Сразу спред набираем. Сразу спред. Сразу спред. Все. Спред и стоим. Спред и стоим. Вторые поты кто не выпил. Викторан, пять, дай. Stay away from Lions. Главное, не заразите никого. На ком 2 стак, жмите. Камни таймите под личку, заканчиваешься. Я, я сказал, что сегодня секретный кил дашь. Давайте, чистейший кило, ребят. Хочу чистейший. Всем прожить до конца. Молодцы, хорошо. Да, это жестко. Все киллы запредик, за три <3. сёк> <сёк> это не бисло Опа, руки. Ну, а а а ребят, молодцы. А наш всем вем плюс, по сути, да?